Новый год ⁇ это надежда, это тепло друзей, и счастливые улыбки близких и родных людей. Новый год ⁇ это шаг вперед, шаг навстречу мечте, любви, счастью. Новый год ⁇ это маленькие и большие достижения, блестящие планы. Безграничные перспективы, яркие события. Новый год – это шанс сделать свою жизнь такой, какой ты хочешь ее видеть. Открывать себя заново. Расти, учиться, меняться. Избавиться от рутины. Не бояться выйти из зоны комфорта, чтобы расширить свои жизненные горизонты достичь поставленной цели, позволять происходить хорошим вещам и переменам в своей жизни. И я желаю тебе всего этого в наступающем Новом Году, а еще жить с радостью, с творческим подходом, без спешки, смакуя каждый свой день, как дорогой коньяк, или элитное вино, ведь только так можно насладиться его вкусом и ароматом. Пусть в душе царит гармония, в семье уют и взаимопонимание, а здоровье никогда не подводит. С наступающим Новым Годом!